А еще активнее стали работать телефонные мошенники под видом сотрудников банков пытаются выведать персональную информацию и снять деньги с карт. Ну а еще и оформить на своих жертв кредиты. Как распознать афериста, выясняла Оксана Серова. Это был звонок, нет, не на миллион, а всего на 10 тысяч рублей, но Сергею Щептеву все равно обидно. Телефонные мошенники развели его как мальчишку. И ведь знал, что под видом банковских сотрудников часто звонят жулики, но признается, их профессиональные действия и вежливые манеры ввели в заблуждение. Сказали, что осуществлен какой-то денежный перевод или оплата в чите из-за того, что это, что я нахожусь в другом регионе, они посчитали, что нужно проинфи, проинформировать меня. И настоятельно порекомендовали Сергею перевести деньги с одной своей карты на другую. Москвич думал, что отправляет финансы на свой же счет, но подарил их мошенникам. Схема хоть и старая, но до сих пор рабочая. Однако самосовершенствование телефонным обманщикам не чуждо. Все чаще они не просто пытаются снять деньги с ваших карт, а норовят еще и оформить на вас кредит. Так, умело манипулируя действиями жительницы Альметьевска в мобильном приложении, жулики повесили на неё займ 150 тысяч рублей. Все говорю, и бабушкам, и дедушкам своим, говорю, не берите трубки, все такое, не даже и не думайте, а сама, говорю, попалась. На самом деле не попасться довольно сложно, ведь телефонные жулики не только мастерски копируют манеры настоящих банковских сотрудников, но и умело подделывают банковские номера. такой вид мошенничество называется фишингом. Подделка она происходит именно из-за перебирсации. Они делают подменный номер очень похожий на номер популярного банка, состоящий из трех цифр. А на самом деле вы фактически попадаете на рубла по мошенников, которые, конечно же, не упускают случая выведать у вас секретную информацию или предложить невероятно выгодный кредит. И даже если вы действительно бы не отказались от банковского займа, сразу никаких решений не принимайте, советуют эксперты. Сразу кладете трубку, звоните в ваш банк. И говорите, мне поступил звонок с такого-то номера, представились вами, сказали то-то и то-то. Служба безопасности серьезных банков проверяет каждый такой случай обязательно. Но массово эта проблему, конечно, не решает. И даже подключение к вопросу сотовых операторов большого результата не принесло. Мошенники. Ну, регулярно звонят с каких-то телефонов, которые ей идут под подмену, но в принципе они этот телефонный пул со временем могут менять, пока технологически наши компании связи не научились вот в таком онлайн, по сути, оперативном горячем режиме осуществлять блокировку. Так может быть, оптимальным решением будет совсем запретить звонки из банков и найти какой-то альтернативный и более безопасный способ взаимодействия с клиентами. Ведь это существенно уменьшит поре для мошеннических действий. Да и россиянам не придется больше гадать, не хочет ли их обобрать человек на том конце провода.